всем привет в этом видео мы рассмотрим простейшую схему очень чувствительного детектора скрытой проводки причем проводку можно определять абсолютно любую что низковольтную что высоковольтную детектор собран на трех транзисторах наш отечественный аналог кт 315 либо импортные c 945 которые можно найти в компьютерных блоках питания и также иногда попадаются других устройствах мониторах и телевизорах очень распространенные транзисторы соединяются транзисторы по очень простой схеме вот уже собранное устройство для этого нам понадобится любой старый литий аккумулятор в моем случае огрызок макетные платы База первого транзистора у нас является антенной. От коллектора первого транзистора у нас идет резистор на 1 мегаом. Затем эмитер первого транзистора соединяется с базой второго транзистора, коллектор которого через резистор идет на общий плюс резистор номиналом 1 килоом. И третий транзистор через резистор 220 Ом подсоединяется каноду светодиода любого светодиода малой мощности катод которого подключен к общему плюсу питания вот как это выглядит у меня вот вывод коллектора через резистор затем идет светодиод катод которого подключен в общий плюс ну и соответственно эмиттер третьего транзистора это минус питания вот он у меня в руках и общий плюс как на схеме схема очень чувствительна и надежна например в данный момент работает 100 ватный светодиод от лабораторного источника питания сейчас я поднесу антенну и мы видим что светодиод уже загорается схема очень точно определяет местоположение проводки. теперь давайте попробуем сделать тест с сетевой проводкой перед вами два выключателя давайте здесь найдем примерно где у нас проходит проводка вот как мы видим вот довольно точно вот он конец антенны. Все, сигнал пропадает. То есть вот здесь проходит у нас проводка. Дальше ничего нет. Вот она. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!